здравствуйте мои дорогие зрители и подписчики моего канала в этом видео я хочу поделиться с вами замечательным рецептом моющего средства в домашних условиях как можно легко и просто очистить посуду от застарелого нагара вы только посмотрите какая грязная какой грязный ковшик попался мне в руки этот ковшик уже в ужасном состоянии был и я сделала из него идеально чистый, прямо как из магазина. У меня аллергия на моющие средства, на химические. Я сразу начинаю чихать, кашлять. Поэтому приготовим натуральный рецепт. Нам понадобится хозяйственное мыло, 2 столовые ложки, натертые на терку. И лимонная кислота, 1 столовая ложка. Сюда больше ничего добавлять не нужно. Ни соду, ничего. Заливаю все кипятком хорошенечко все перемешиваю и опускаю грязный ковшик опускаю, немножечко наливаю в него водичку опускаю и ставлю на медленный огонь жду пока закипит и кипячу так минут 20-25 затем достаю горячий ковшик и смотрите как легко отходит грязь без особых усилий можно избавиться от этого налета не нужно мочалкой железной тереть с большим усилием, чтобы не было э, полосок, чтобы не было царапин на металле. Все легко и быстро отходит. Можно взять даже обычную поролоновую мочалку. Э, ушло на это время у меня где-то минут 35-40 э, на то, чтобы прокипятить и очистить. Средство действительно очень эффективное. Лимонной кислотой можно даже очистить накипь на чайнике. Поэтому, если вам понравился такой рецепт, обязательно воспользуйтесь. Этот совет очень действенный и эффективный. Я всегда так чищу. Бывают, конечно, и соду добавляют, и лимонную кислоту, и уксус, и перекись. Но это очень бюджетный вариант. Всего лишь два ингредиента. Это хозяйственное мыло и лимонная кислота. Можно, если у кого нет лимонной кислоты, можно взять лимонную эссенцию. Все, друзья, на этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях свои рецепты, как вы чистите посуду. Будет очень интересно почитать не только мне, но и моим зрителям. Всем удачи, всем пока!